Все, друзьяшки, поймал вот третью стерлижоночку, получается, вот она средняя, вот она, которая вон там в длину ушла, ну, как бы поменьше, чем вторая, ну, нормально, да, Руслан? Классная сыроежка будет. Никто не шевелит. Никто не шевелит, вот, крючком себе разъебенил, сейчас не знаю, как червей делать. Еще один минус, короче, катушка сломалась. Червей не знаю, как одевать. Мочить тоже руку нельзя, блядь, и грязная вода. Сопли текут, блядь, как с бензоколонки Ну и вот так вот. Такая вот стихия у нас сегодня. Продолжается. Рыбалка у нас. Руслан сидит. Ждет поклевку тоже. Но что-то пока что ничего нет. Да, ну можно сказать и у меня нифига нету. Она. Это не клюет так вот стрелять вообще классно вот друзья у нас для нас даже вот это вот классно да, Русь? вот такие вот результаты даже это считается в наших местах это классно а как в других местах там штук 40 30 там поймают на сегодня что-то нифига не клевала друзья вот так вот и рыбаки отговариваются ладно все дрожь есть какая-то плащи одели О, короче да, ну, плащи, курсы, блядь. да. Вот, вот смотрите я еще даже в жилете сижу друзья у меня вот здесь безрукавка короче толстовка футболка и я мерзну блядь. представляете я мерзну у тебя аналогичная фигня жилет кофта куртка Курта. прикинь еще и плащ Ветра отгоняемый. ну все давайте друзья ну, у меня уже где-то есть это Килограмма полтора где-то Полтора есть